Всем здравствуйте Идет охота у нас Михаил в загоне по а мышей гоню туда там, там стрелки я гоню мышей Ай Айдати, ай дайте Третий загон у нас уже, наверное Зверя нет Ничего нет. Прямо не знаю. Чего, кого. Кого мы собрались охотить. Но кого-то собрались. Ветра почти сегодня тоже нету. Погодка такая хорошенькая. Стоит. Ну, градусов, наверное, 8, около 10, наверное. Я думаю, не холоднее. Вот как-то вот так вот. Что будет? Интересно. Включусь? Насколько будет батарейки хватать? Может быстро сесть. Вот так, вот так. Там он сорока летает. Значит есть зверь там. И нифига, вот он весь зверь ушел. Ушел. Ушел, ушел. Ну да ладно. Будет, я думаю, там еще зверь. Середина дня. А мы все гоняем. А зверя все нет. Он у кого-то Пометка была какая-то Что -то тут козел лежит, наверное Не сегодня Хоп! Хоп! В общем, вот так вот, вот иду, иду Зверя, а нет, видел несколько косуль предыдущих загонов. Но, пока у нас все безрезультатно, набира на номера зверь не бежит. Хэй, оп! В общем, охотимся, охотимся. Время, в общем, 9 утра. Вторая попытка охоты на косулю решила сегодня ехать на вороне. На нем гонять интереснее, я думаю. Ой, поэффективней. Да, Ворон? Как-то вот так вот, в общем. Сейчас запрягаюсь. И поехал сбор у нас 9 должен был быть. Я немного задерживаюсь. Как-то вот так. Солнце уже выше деревьев. Второй загон. На улице градусов 15 и ветерок, по ощущениям борода у меня мерзнет, особенно если скакать, а так в целом хорошо, гором довольный. Куничий след свежий, он перешла. А, сильно кричать не буду, будем веточки так ломать, посвистывать, может быть, соседний потом лес сразу прогнать. С другой стороны заехать. Как пойдет, как пойдет, в общем. Вот ну, так вот тут у нас охота идет. Остались считанные дни. Закрываем лицензию, пробуем может, второй раз. Сегодня у нас побольше, как получится, не знаем. В прошлый раз на сторону выскакивали. Хоть! Ну ладно. Шума вот так вот по кустам доеду много. Как бы Можно даже и не... А по лицу-то как больно раз раз даже ничему не стучать и не брять. Ну ладно, в общем. Ну мы с вороном, похоже, молодцы. А может быть, ну мы-то все равно молодцы. Мы кого-то куда-то выгнали. Прозвучало два, потом еще раз. Так что вот так вот. Так что вот так вот-вот. Может быть лисичка. Лисичка было бы хорошо. Мне лисичка больше нравится, чем косуля. Может быть я их добываю, потому что меньше. Ну, в общем, закрылись мы. Вот заячий след. Товарищи по охоте поехали домой. Я решил зайчика попробовать протопить. Что получится? Что получится, не знаю.